Теплитель номер один в мире. Напыляемая теплоизоляция пенополиуретаном. Экологично, быстро, эффективно. Бесшовная тепло шумо стен, крыш и любых помещений. Холодильных, тепловых и сушильных камер. Утепление павильонов и контейнеров. Устойчив к плесени, гниению, воздействию насекомых и грызунов. Почему у нас нет детей? Нет и все. Почему? Реально, Белинголто? Ты больная. Уорк чансен Тебе не можешь иметь детей. Я понимаю. Я согласен с тобой. Но я должен выполнить волю отца. Волю отца? А Это... свою волю. Жизнь она одна родители у меня тоже одни. Я ничего не могу поделать. И что ты? Так просто откажешься от меня? Ты мне совсем не любишь? Мелочи верьте, придерживайте одну руку. Меч. Меч. И рукой придерживай. Что с вами, Джиня? Ну как нас ожидает? А тахмина была, ну мы булган, А иди кидж. Сенькалим нас ожидает, бередим, болям. кирма. У нас кура. Тесты с конгру ожидают. Хоп, боля. Что случилось с тахминой? Я люблю вашу дочь. Я все сделаю для нее. Представьтесь, чем могу помочь? Себе помоги. я отдохни. Теперь понятно, какой Алло, Абик, привет. Это Хир. Мне твоя помощь понадобится? Да. Брачку ты мне задал. Ну пусть она пишет заявление. Допустим, она напишет заявление разбираться будут. Ну, ты понимаешь. Будут. Баки, может быть, вы можете чем-нибудь помочь. А что толк? Что толк? В смысле? В смысле? В смысле, у них власть, у них деньги. Ты понимаешь, о чем я? Балам, ну... Я тебя понимаю. Но и ты меня пойми. Нет. Ты, конечно, молодец. Сердюк. Ты знаешь, у нас в милиции и не такие случаи бывают. Приходится иногда на некоторые вещи глаза закрывать. Начинать сюда. Ааа... когда... Балам... Холман Гельвед Павлыш. Чинбаламмед, мой дама. Hmm. Пересем додяхандапан. Да, Китир Хайва. Но заявление пусть она пишет. Хорошо. Хорошо. Давай, дясюда. Пусть пишут. Mm -hmm. Спасибо, что Спасибо. Майше, это что такое? Уберу кровать с нозом, не вижу. Это я? Меня дай, что, Верим зовут? Вери. Меня что? Меня, меня что, Верим зовут? Дай, дай, чё, дай. Дай. Меня что, Верим зовут? Меня что? Я тебя <,Female>, умолю, пожалуйста! Пожалуйста! Сиди здесь. Никогда не выйдешь. <говорит> пожалуйста, откройте дверь. Бакуля, Бакуля. пожалуйста, откройте! ты так у нас от. А чё? Тому? А чё по тому? А 재미 какой а шпали. Я улетал снег. по братан, кем вам приходится. Друг мой. В школе вместе учились. То, что вы просили. Спасибо. Решили это сами сделать? Да, это личное. Но я не знаю. Сегодня, сегодня, сегодня, сегодня, Мама убиздин айдын жандарбичакши адамдан var. Вашивый Линдеус. О, Линдеус. Неверелый Тумбу? А там тура кое hmm. не искал читала, багала, а ты не говори мне на тот бакт крикать что, бакт ты ужинает было. Андан меня бактул оламба? Болесунг анданай, болесун. ты Анджак трая, у него уже шапчурембе. А сама ты его келите, писано, пону качекраус кизне куне. Инь. Сем грубейшего. Цагаву, цагпайву. А на что его? Накло? Наклапа. Инь, надо? Если бы я вам все рассказала. Пожевал, узнал бы и меня убил бы. Макуля, тебе спасибо большое. Если он знает, что я вам дверь открыла, он меня точно убьет. Макуля, так жить невозможно. Он уже тебя держит в рабстве. Но, но он мой брат. Но жизнь так больше не может продолжаться. Понимаешь, нужно предпринимать меры. Алло, милиция, здравствуйте. Ой, я снаружи, ходя снаружи, я вообще ходя сюда, я же сама, не звоню, кидала, кидала. Ой, боже! Когда мы тогда как не знали, что это было, что это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 Алмин от лашпиртона нам болот. Альмианухов. Без берешь все, все, так хорошо его вытуп. Меня что там? Синтюшку ты мне раке. Мень, к чьней кеге а ты не меня нервал дом. А негин, а там на глазу холода чомой дом. Эго, бергойно, бергемиктатья порчалик. Чома вон и меняло идето. Ал, Алло, или не была логало это. Ими меняет то мужчина мен Не рин, не рин да ял. Лок синел мне глянь. А Ахрон <laughs> <Су -зылан. голоса> <голоса> Вон они вышли уже. Поехали. Они уже сели. Что делать? Остановить. Может, на завтра перенесем? Зомат, чувай не там берешь, не А ты видешь, что я Замат? то П я Луна у меня еще один Оск shirt perfge Когда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 Надя, это тебе Тима прислал из Германии. О, -о, -о. <соединяющий> он тебе писал, да? Нет, это его мама передала. Я решила сразу приехать. О, -о, -о, -о, -о. <соединяющий> ничего себе! А за я пока. Пока я здесь, в Германии, не отставая от цивилизации. хе значит, операция успешно, да, прошла? Даже? Да? Да, почти месяц. Mm, понятно. Mm, mm. Понятно. Слово времени. Это он? Да. Задерживай. Просишь mm. ну, до свидания. Разберешься. <свеч> да, пожалуйста. Что <Чего> ты плачешь? <свеч> ну все. Он ну, это заслужил. Все будет хорошо? Может, останешься? Я погостишь. А смысл? Я соскучился. Ты хочешь, чтобы я у тебя на свадьбе дружкой была? Не переживай, замок. Все у нас хорошо будет. У тебя у меня. Ладно, не люблю я этих долгих расставаний. Я поеду. Ты вот это прочитай. Останетесь. Прекращай. Какая тебе Деньги? Простите. Ну, если хочешь. Ладно, можешь меня назвать так. Ты хороший человек, в отличие от своего брата. Ты мне так помогла. Спасибо тебе большое. Я не знаю, что бы я делала без тебя. Что с тобой? как он теперь? Нормально. Он получил по заслугам. У тебя своя жизнь. Но если хочешь, я могу тебе помочь. Найти работу. Я поеду к родителям. А они где? В каракуле. А что тебе делать в Каракуле? Оставайся в городе. Поступишь в универ. Получишь образование. Н Нравится мне здесь. Джинни. Что это? Это ваше. Мое? Джинни. А это тебе ну что? Бери, бери, они тебе нужнее. Не могу. Поедешь домой к тебе, купишь родителям что-нибудь, ну себе купишь что-нибудь, ну бери. Сейчас являться, блять, что, что ли? Ну я позвонить просто хочу. А там позвонишь, мы говорим с говорим, бускай. Я вообще, что сделал такого? Ну, потом поговорим. В отделение пойдём? Ёлки-палки. Почему вы так толкаетесь?